Если ну, не знаю, по Новом ну, вообще никакого отношения нет Но мы ее вдвоем поедем. Яна Симон. А счастье могло сбыться. Казалось, чего в роще Была у меня птица Жила у реки в роще Дарил зимой лето Просилась в мою клетку А я все бродил где-то Насильно не стать милой, Не вытерпев злой доли. Она собрала силы И в небе нашла волю Крылатой любви жрицу вернуть. И судят меня строго, Что зря извожу душу, Что птиц в небесах много, И песни у них лучше. В чужие смотрю лица, Ищу по всему свету, Спасибо.